Всем привет! Город Лиман, Донецкая область. Над нами с 2014 года самолеты не летали, так что пролетевший самолет сразу же бросается в глаза. Самолеты распыляют какую-то хрень, кто знает что это, чем настраивают, пожалуйста напишите. В течение получаса пролетел еще один самолет и тоже что-то распылил. Полоса за самолетом исчезает быстро. А там, где он распылял, висит уже 2 часа и берется только какими-то кольцами. Я не удивлюсь, если через пару недель начнется какая-то волна чего-то старого или чего-то нового. Просто очень интересно, что можно зимой распылять с самолета. Догадки приходят в голову только нехорошие. Травят ли нас? Распиряют ли какую-то химию или вирус? Пожалуйста, напишите, кто знает. Вот видишь, там пропало. А тут прям, прям насыпало. Вот инверсионный след сразу за самолетом исчезает. А тут... А, а тут ни хрена. Тут Получается, сыпало. там он не сыпал, а вот здесь да, да, да, да. сыпанул. А здесь сыпанул. И О, он все он, все, и... он и след... исчезает, видишь? Ну да. да, да. А здесь ни хрена, здесь именно вот Сипанофика. Да. Как не травят. А аж Травят, твари. Сколько нас не травили уже? Конечно, не выхлопные. Сука, за нас приняли. А не было. С 2014 -го года не было. Так мы вот я заброшенные бойки, вот так именно понял, раз на кольцо пошел, короче, похуяр. Да. Новый групнячок. Ну, можно ты даже посмотреть, если буду вот всплеск нахуй заболеваемость. Так новый же омикрон или как ему? Значит буду это все. Несколько. Не, сейчас, сейчас немножко притушили всю эту хуйню, потому что сейчас же Новый год. Даже не так уже в магазинах приемываются до да наморников надо чтоб